Всем привет! Меня зовут Антон Шульгин, рад вас видеть на моем канале. Сегодня мы поговорим о такой теме, как, как правильно просыпаться. Из этого ролика вы узнаете, как правильно и быстро встать в кровати, как заставить себя это сделать, несмотря ни на какие уговорки вашего собственного ума. Итак, поехали! Итак, всего существует достаточно много методик, и посмотрев интернет, вы найдете большое их количество. Одни методики являются более эффективными, другие менее эффективные. Но сегодня я поделюсь а, семью способами, которые мне помогают быстро встать с кровати. Итак, способ номер первый. Что нужно сделать прежде всего? Прежде чем лечь спать, обязательно нужно внушить себе, что то количество часов, которое ты сам себе отвел на сон, тебе этого количества хватит. И ты обязательно выспишься и встанешь бодрячком. Потому что если ты будешь думать, что тебе надо завтра рано проснуться, и то количество времени, которое у тебя есть свободного для сна, Тебе крайне не, будет, не хватит Ты просто будешь об этом думать Что боже мой, боже мой, слишком мало времени Я не высплюсь, я не высплюсь, я не высплюсь Вот если ты ряжешь с такими мыслями спать Вот я тебе даю гарантию Утром, когда прозвонит будильник Ты себя не сможешь поднять с кровати Потому что ты себе накануне Перед сном внушил идею что ты не выспишься, собственно говоря, а как ты тогда можешь выспаться? Потому что самовнушение, кто бы что ни говорил, оно работает. И в этом плане оно работает очень хорошо и очень хорошо против тебя будет работать. Поэтому прежде всего шаг номер один. Внушить себе, что я завтра встану в назначенное время очень быстро и легко. Это первый момент. Так, второй момент, который тоже может быть полезен, это термометр, терморегулятор. Это батарея с таймером. Идея какая? Когда звенит будильник и нам нужно проснуться, то температура окружающего нас в пространства, а именно за одеялом, обычно холоднее, чем под одеялом. И, собственно говоря, когда тебе нужно будет встать с кровати, Тебе это не, не будет хотеться, потому что там холодно. А как можно встать из тепла в холод? Психически это очень сложный шаг, это очень сложно сделать. И дабы помочь тебе преодолеть этот момент, люди придумали такую штуку, как термометр. Идея заключается в следующем. На ночь ставим температуру в районе 22-24 градуса. То есть должна быть комфортная, прохладная температура, чтобы был хороший сон, чтобы не было жарко чтобы ты не потел под одеялом но предположим если тебе нужно встать в 6 утра то надо где-то в 5.40 поставить таймер чтобы в это время в 5.40 включилась батарея и поставить ее где-нибудь там на 27 на 28 и тогда ты увидишь что за 15 минуточек за 15-20 минуточек батарея нагреет помещение и тебе уже станет просто жарко лежать под одеялом просто жарко ты уже будешь его открывать под ним будет лежать очень сложно, и уже вот этот переход, чисто психический переход из жары в холод, его не будет, потому что ты, наоборот, из, -за, из -за еще большей жары в прохладу выйдешь. Поэтому этот способ очень хороший, пользуюсь им. Итак, способ номер три. Есть... Светильники, светильники, которые также включаются по расписанию. Одна из причин, почему нам сложно встать утром, это из отсутствия света. Особенно это характерно для зимы. То есть, когда зимой у нас солнышко встает в 8, а порой в 9 утра, а тебе надо встать там в 5-6, то, собственно говоря, встать в темноту, это очень, ну, очень некомфортно и очень сложно. Но когда ты приобретаешь себе будильник с лампой, и также выставляешь нужное тебе время, то буквально за 2-3-5 минуточек этот будильник начинает включаться и начинает загораться лампочка. Лампочка загорается постепенно и добавляет яркость все больше, больше, больше. И в назначенное время у тебя комнате становится очень-очень светло, как будто бы прямо в вот, 12 часов дня. И солнце светит изо всех сил. И, собственно говоря, проснуться будет намного легче, потому что будет вокруг много света. Я тоже так делаю, и тебе это советую сделать. Следующее. А... Ну, это просто классика, классический способ. Я тут тебе не открою глаза, но тем не менее он работает 100% безотказно. Это нужно положить будильник в дальний угол комнаты. В идеале вообще вынести в коридор, там на кухню, главное не на лестничную клетку. Но здесь есть такой момент есть интересный. Нужно сделать звук будильника достаточно громким для тебя, но... В то же время, чтобы не разбудил твоих домочадцев. Также нужно учесть то, что сколько тебе времени потребуется, чтобы услышать этот звук, проснуться, открыть глаза, встать, пойти его выключить, чтобы тоже твои домочадцы не разбудились. Это может быть не очень комфортным моментом для них, когда им надо встать в 9, а тебе надо встать в 5. Поэтому здесь нужно быть продуманным. Здесь нужно все продумать и быть продуманным человеком, чтобы никого не напрягать. Но я этим способом пользуюсь и тебе советую. Следующее, это так называемая в йоге есть такая поза, называется поза солдата или солдатика. В общем, идея заключается в том, что можно прямо лежа в кровати, прямо под одеялом, просто подогнуть ноги под себя, левую и правую. Эта поза, она очень полезная, она растягивает мышцы, растягивает суставы, но вместе с тем она очень болючая и если у тебя не растянуты мышцы сухожилия суставы если ты не занимаешься йогой то поверь мне буквально 30 секунд лежания в этой позе у тебя как рукой снимет сон моментально потому что это она настолько больно что вот эта боль она моментально пробуждает твое сознание ну и подпункт к этому пункту это собственно говоря почесать затылок просто взять пальцы и почесать за затылком обычно когда ты чешешь в тех областях то кожу то сон достаточно быстро проходит это также можно сделать когда ты едешь на машине за рулем если стало хотеться спать то можно просто взять себе одной рукой держать руль а другой рукой просто почесать себя за затылком и по опыту могу сказать да спать начинает хотеться меньше так следующий пункт уже шестой идет у нас но раз уж мы заговорили об аюрведе то не могу не посоветовать еще один пункт интересный еще один способ как можно проснуться как можно вот именно вот а, перебороть себя и встать как может как что нужно сделать чтобы вот это желание спать желание закрыть глаза и просто вот э, забыться чтобы оно не терзало ум и чтобы ты мог преодолеть его Значит, в аюрведе есть такие капли, называются уджала. Капли очень благоприятные, они способствуют решению огромного количества глазных болезней, глазных проблем, они улучшают зрение, снимают симптомы, катаракты и прочих-прочих заболеваний. Их можно использовать каждый день, даже в качестве профилактики. По одному-два раза утром и вечером можно закапывать. Но почему я их здесь привожу? А потому что эти капли, они, наверное, сделаны на основе перца и соли, и чеснока. Я не знаю, что там за такой элемент вызывает реакцию. Но, поверь мне, реакцию на тебя вызовет такую, что у тебя так, так глаза зачешутся, заболят, потекут грады слез. И вот что что но сон снимет как рукой вот, вот гарантирую тебя вот спать не захочется точно поэтому можно просто закапать себе по одной капельке в глаза полежать буквально две-три минуточки прослезиться вот что что но спать не будет хотеться точно так ну и наверное последний пункт последний пункт он такой больше все-таки философский чем нежели практический а пункт заключается в том что нужно иметь понимание а ради чего ты вообще просыпаешься утром особенно рано да? что ты хочешь добиться что ты хочешь достичь в этот день ради чего ты это делаешь это наверное один из самых важных пунктов потому что а если тебе например скажут перед сном что если ты завтра проснешься в 5 утра мы тебе дадим 1000 долларов поверь мне у тебя проблем с тем чтобы проснуться без пяти пять вообще не будет вообще но если завтра у тебя суббота идти никуда не надо завтра выходной все дела сделаны то встать рано утром а ради чего ради зачем поэтому хотя я его поставил в, в, в седьмым пунктом в последнем в своем списке но тем не менее он а, является далеко не последним по важности и приоритету Наверное, один из самых важных. Надо просто понимать, зачем мне надо рано утром вставать. Это видео не, являет, не отвечает на вопрос, зачем. Возможно, я сниму как-нибудь видео, где я расскажу, а зачем именно нужно рано вставать, и что дает ранний подъем, и что дает поздний подъем. Где плюсы, где минусы. Но цель этого видео как раз-таки помочь просто а, тебе проснуться в назначенное время. И вот а, последний этот пункт. Цель, ради чего ты просыпаешься, она определит, насколько ты успешно сделаешь. Ну, в принципе, я поделился с тобой всеми методиками, которые пользуюсь я. Наверняка ты используешь какие-то другие способы, другие какие-то методы. Может быть, у тебя что-то еще есть? Поделись, пожалуйста, напиши в комментарии. Мне очень интересно узнать. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишись, поставь лайк. Счастливо!